Сегодня до меня коллеги рассказали, правда, на самом деле, это очень даже удивительно. Даже за год мы сделали так много. Причем, заметьте, все, что мы вам предлагаем, все, имеет доказанную эффективность. Доказанную эффективность. А мало таких компаний. И еще более того, а мы сейчас будем доказывать и дальше. То есть мы научная проработка и научная доказательная база всего этого дела, это как бы наш конек. Мы к этому будем идти. Более того, сейчас я буду рассказывать о новых препаратах. Мы хотим провести исследование здесь, в Самаре, с вашей помощью. В частности, по препаратам антидиабетического действия. То есть мы готовим такую бомбу. А? Да. а ну, вот, как знаете, вот, препарат ОСУ, безусловно, работает. Да, вы это знаете лучше меня. Да? Я, например, знаю по своей жене, у которой была ломкость... Этих самых, там волосы, она попила немножко острый, особенно суперослый. Как дала суперослый, говорит, сразу помолодела. Ногти не крошатся, волосы не выпадают, все сразу хорошо стало. Причем, ладно, там, знаете, как некоторые свой кулик, свое болото хвалят, да? Но она дала своим знакомым, все в один голос говорят, ну, это вообще, говорит, просто фантастика. Почему, для меня небольшая не, не проблема, почему это фантастика, да все очень просто. Наши мицеллы, так же, как те липосомы раньше были, это проводники самые современные проводники вот такой биодоступности как с нашими целыми нельзя достичь но ну, вы представляете вы смотрите я сразу пошел что немножко но я думаю это вам будет интересно вот вы представляете что после ну, 45 лет особенно у жителей мегаполисов нарушается всасываемость то есть у всех гастриты дуадениты калиты. а что это такое Первое, что это такое, это всасывание приближающаяся к нулю. Почему там ну, у всех там э, Авитами, нос, вроде бы едят все, того не хватает, этого не хватает, то криво, то не прямо. Да не всасывается ничего. Вернее, не, не, нельзя говорить ничего. Понижен всасывание всего. Витамины глотают пачками, а эффекта нету. Не всасывается. А тут появляемся мы и говорим, вот, пожалуйста. И, действительно, смотрите, витамин С сделали, всасываются витамин С. Люди, у которых раньше были проблемы там, с анемией – нет проблем. Витамин D, у кого были проблемы с ломкостью сустава, вот, с остеопорозом, там, ну, походкой и так далее, и так далее пропили – нет проблем. Сейчас мы еще сделаем, вот это, с чем я горжусь, это то, на что я сейчас концентрирую, сейчас мы еще сделаем препарат для борьбы с диабетом – вот это будет бомба. Но там как бы не так все быстро как хотелось. Ну как, для нас будет быстро. Если мы за год сделали 30 новых препаратов, то я думаю, что за полгода я сделаю 3 новых э, препарата, которые войдут в комплекс антидиабетический. Вот вы можете... Да, мы еще, я думаю, что на базе этого комплекса мы проведем исследование у вас. То есть мы сделаем образцы, я пришлю их из Москвы сюда, и Сергей Виторович он по какой своей технологии раздаст, этому виднее. И мы проведем исследование. И вы сами видите, что это супер. Тем более, я говорю, что, что диабет сегодня, люди старше ну, 45-50 лет, 50% этих людей имеют так называемую пониженную толерантность к глюкозе. Да? Ну, что такое? Это преддиабет. Ну, грубо говоря, поел пирожное, сахар пошел вверх. А это плохо. Высокий сахар, сладкая кровь. Ну, понятно, да? это 5-10 лет, и нам не горю последствия, какие будут. А попил нашими целы, все нормально. Из тех, у кого, у кого пониженная интеллиграция к глюкозе, 15% становятся диабетиками. Ну, Такая статистика. А уж я не говорю там, про арабские страны. У арабов 50% людей страдают диабетом. Ну, у нас тоже довольно много. То есть рынок того, что мы сейчас делаем это отработаем, будет просто колоссальный. Ваша задача будет только донести это до людей. А препараты будут рабочие. Это я вам гарантирую. Хорошие. Сейчас сделаем. Сейчас. Вернее, мы уже сделали, но сейчас еще немножко выстроим систему, последовательность, рекомендации, и все будет супер. Потому настолько будет супер, что даже не ожидайте. Вы даже не представляете, насколько все будет супер. Ну, вот, например, у меня вот самого толеранция к глюкозе такая, знаете, вот, пока я ничего не ем, у меня нормальный сахар. Там, пока я ем там мясные, а вот только поем пирожные, всегда же хочешь съесть сладкую, да? Поешь пирожные. Я мерю сахар, ее моё 13. И самое главное, что 2 часа проходит 8, это неправильно. Через 2 часа сахар должен быть 4,5-5. Ну вот, зато я свои образцы же сделал, нахимичил что-то, попробовал, о, нормально. То есть, то же самое поел, но нормально, через 2 часа проходит. нормально. Вы представляете, вот, на самом деле, это величайшее открытие, то есть, представьте себе, Особенно говоря, потом мы обязательно пойдем к арабам, потому что арабы то вообще от счастья просто умрут. Ну, у них же арабов-то... Ну, другое дело, что у них диагностика плохая, понимаете? Ну, если не брать там Дубаи... Вот mm -hmm. хотите смеяться, шейхи, которые сидят там, да, их немного, в Эмиратах. Половина шейхов имеют диабетическую стопу. Половина, ну, даже не видно у них же, длинное такое. Старше 50 лет, все, диабет. Через 5 лет диабета. Диабетическая стопа. То есть там все понятно. И я смотрел, в общем-то, если им сейчас что-нибудь такое предложить, то они просто отчасти умрут. Причем мы же ведь еще краеугольным камнем нашей всей идеологии является то, что мы используем натуральные продукты. Мы не берем химию. Вот это величайшая вещь, особенно вот в наше время, да, вы знаете, у нас же все помешаны, что химия. А здесь все натуральное. Все натурально. Вот все продукты, которыми сейчас вот, я разрабатываю по диабету, все натуральные. Ну, там будет вначале продукт, повышающий чувствительность тканей, альфа-липовая кислота в мицеллярной форме. Потом там два препарата. Они, в общем-то, они как бы известны. Один препарат растет в России, другой в Индии. Ну, растения. Ну и все это по технологии обернем, мицел запихнем. И, пожалуйте. Будем стараться, чтобы цена была в наших допустимых, Но зато эффект там вот такие, что просто, ну, когда вы их увидите, вы себе не поверите. Как я не верю сейчас. Вот еще раз повторяю, съел пирожное 13, до этого неделю попил препарат, съел пирожное 8. 8 это, ну, это для нормального человека увеличена сахара. До 9,5, наверное, вы знаете, да? А тут 8. Да почему? Да потому, потому что все же нормально сделано по-человечески. Вот мы и сделаем по-человечески. Дальше, наверное, из того, что мы сделаем, это будет препарат антипаразитического действия. Да? Ну, вроде как потребность в нем есть. В принципе, тоже мы сделаем. Вот Науку мы проведем, конечно, но это будет непросто. Вот если диабет будете испытывать вы и все на себе увидите, то, понимаете, очень сложно себе представить, как... Как испытывать антипаразитические препараты. Но ну, это препарат, ну как бы очищение лимфы, очищение от паразитов. Но доказать это ну, совсем непросто. Но ну, мы подумаем, как это лучше сделать. Есть там вариант доказать. В пробирку берутся, паразиты капаются, они умирают. Пожалуйста, эффект. Но это все-таки немножко не то. Но мы это сделаем. И потом еще обязательно будут мицеллярные коктейли. Обязательно. То есть коктейли, это будет питание, ну, уже не 30 миллилитров, наверное, там будет, а по 100 миллилитров в стакончике. И тоже целенаправленные, но это, как бы, это вообще это отдельная наука, питание – это отдельная наука. Учитывая, что, вообще говоря, вопросы питания, они и дальше будут еще более-более актуальны. Мы постараемся делать так, что все ценное, первостепенное, загнать мицеллы и преподать вам, как уникальный мицеллярный коктейль. Такого еще никого нету. Но это, я не знаю, как быстро, думаю, что ну, год-два. Вот, вся программа, которую я описал, за год-два я ее выполню. Тут вопрос еще и того, как будет развиваться наша компания, потому что будет развиваться наша компания, будут деньги, потому что все, вот эти, все эти исследования, это ну, так или иначе требует денег. Потому что наше производственная башня сейчас, сейчас расположена в Институте биофизики клетки в Академии наук Пущена. Ну, там ученые, хотя и не сильно избалованные, но деньги день все равно хотят. Поэтому любое исследование, любая работа требует денег. Но будем стараться. Три наименований же сделали, все по науке. 12. А? 12. Ну, с косметики вообще получается. Ну, больше 15. Да? В принципе, для, я считаю, что вообще это великолепные показатели для компании, которая только вот вышла на рынок. Потому что обычная компания, я знаю, например, как развивался Ферлик. Да, я просто. Производил всю косметику для Фаберлика. Они развивались не так быстро. Не, они развивались быстро, потому что Алексей Геннадьевич Нечаев – это просто предприниматель от Бога. Он из ничего, вот видите, посмотрите телевизор, видите, теперь он сидит в дубе уже. А до этого ну, что, была маленькая компания такая, с очень скромным э, финансовым резервом. Они не так быстро, как мы, развивались. Ну, вот развились все. Алексей Геннадьевич мне как-то говорил, что он будет президентом России. Посмотрим, может быть. Ну, вы знаете, да, как он меня говорит Ну вот, по, -по, -по телевизору в доме сидишь. Люди. А? Новые люди. Да, новые люди, Партия новые люди. <свят> вот. Причем он как запланировал что-то 20 лет назад, так он вот и идет. Прямиком. Он сказал, я через 25 лет буду президентом. Ну, может быть, я не знаю. Ну... <свят> Было время, я мог гордиться, было время, когда я для него лепил косметику, делал. Было такое время. С 97 по 2002 год. Ну, теперь это все другое. Но я думаю, в чем-то, может быть, не в объеме, но в чем-то мы их опередим. В чем-то. Я думаю, в, э, Алексей Инатольевич сделал объем, оборот, а мы возьмем наукой, вот, наукой. Мы уже близки к этому, потому что мы сделали основу нашей деятельности, это именно науку. То есть все хорошее, качественное и действующее. Это вот, мы от этого не будем отходить. То есть, я думаю, что мы вам не будем предлагать пусть пустышки. Знаете, некоторые предлагают там, для ассортимента. Ну, может, Сергей Юрьевич попросит когда-то сделать что-то для ассортимента. Но, в принципе, я настроен на то, что если что-то делать, то делать работающее, действующее. Поэтому, если возьмете любой из наших препаратов, вот, за, за любым из них есть положительные отзывы, вот за любым из того, что есть. Вот сегодня расторожшая, кстати, да, вот ну, я могу два слова сказать, сколько расторож, Ой, не расторожшая, а диковидная полынь, да. Американцы, наверное, доказали, что экстракт полыни эффективен, эффективнее, эффективнее в смысле профилактики в три раза, чем ну, другие препараты. И при лечении больных ковидом время пребывания в клинике сокращается там, в три раза почти. Мы сделали нецевято препарат на ковиде. Я не стану хвастать. Мы просто невозможно представить, как это испытывать. Понимаете, да, там больные с ковидом, то вас к ним пустят и чего. Но мы взяли, опираясь на данные, там не только там немцы, американцы сделали эффективный антиковидный препарат. Я думаю, что он будет работать, что он не может не работать. Во-первых, не могут врать одновременно и немцы, и американцы. Это не бывает. Я думаю, препарат будет работать. Мы взяли концентрацию рабочую. А у нас еще она пять раз умножается. Препарат. Ну, там, конечно, могут быть какие-то побочные эффекты. Да? Все-таки половина такая. Ну, их немного, совсем немного. Я не... Я думаю, что мицеллярная форма, она нивелирует большинство всех. Да, да. Ну, могут быть, наверное, потому что, смотрите, там же все мицеллы, чем они хороши, они побочные эффекты любых препаратов начинают проявляться в желудке, в желудке еще. А мы идем прямо раз нас в 12-перчной кишке и в кровь уходит. Ну, нет, побочный эффекты могут быть даже от фитопрепаратов. От этого вообще, сегодня у него аллергия, может быть даже на воздух. Но от этого нельзя выйти. Но я думаю, что препарат у нас получится хороший. Получился, да. Вы оцените его. И мы погордимся вместе с вами чего там еще ну вот смотрите это вот в принципе вы эту презентацию уже видели да я могу если хотите просто коротко так ну штрихами по ней пройтись да потом вы там зададите мне вопрос если нужно что-то вас заинтересует я могу ответить окей ну давайте ну вот видите, это вот компания наша компания это вот бады а, а есть это есть указка. Ну вот, смотрите, это вот функциональные наши функциональные напитки или БАДы наши, да, и косметика, вот, которую мы недавно сделали. Косметику вы еще не оценили, но вы ее оцените. Потому что если БАДы проникают через 12-перстную кишку, то косметика вместе с Мисселом, она будет проникать глубоко в дерму. И там эффект, на самом деле, их мы еще опишем, но они схожи. То есть, ну, считайте, что это вот как липосом только посильнее, если говорить о косметике. Человек болен диабетом, но он не знает об этом. Потому что вот он мерит сахар, вроде бы нормально, но ведь настоящим диабетиком является человек, который, да, с утра сахар повышен, но не у всех. Главное – это вот кривая сама. То есть, после еды у человека в течение двух часов сахар должен приходить в норму. Если он не приходит в норму через течение двух часов, а бывает, что он не приходит в норму, и 5-6 часов – это все, это уже диабетика. Поэтому вообще проблема диабета, проблема ну, для многих ученых. Ну, что там? То есть, вот мы сейчас сделаем препарат, который как минимум будет обрубать вот эти вот... А, вот... Ну, давайте, хорошо. Вот это краткое представление меня, скромного такого, знаете. Вот. Ну, это просто слайд, отражающий то, что... Как бы, ну, мы приняли участие единоличные идеи в авторстве. В общем, я, конечно, естественно, идея рождается в моей голове, но реализую их, я уже сказал, где-то в городе Пучино, Московской области, в Академгородке. Вот там все это реализуется. Там есть несколько человек, которые пронизаны наукой так же, как и я. Ну, что-то мы делаем, действительно. Многие препараты уникальные и имеют аналогов в мире. Это факт. То есть вообще в мире. То, что мы делаем, не имеет аналогов в мире. Я вообще привык, начиная с того момента, как я пришел в Институт биотехнологии, в ЦАНИК, делать такие вещи, которые не имеют аналогов. Вот это для меня как бы флаг. Все, что мы делаем, не имеет аналогов. Но вот, если говорить о миссии компании, наверное, ну вы знаете, что миссия компании, да, вот смотрите, это улучшение качества жизни людей, и ее продление посредством предоставления современных, высокотехнологичных, безопасных и доступных комплексных решений в области науки и жизни. Ну, это я вот показываю слайд, ну чтобы вы понимали, да, как делаются мицеллы, тоже же липосома, все эти эмульсии. Вот ну, сейчас мицеллы. Это непростая штука, так просто дома на кухне их не сделать. Это гомогенизатор высокого давления, такие машины, довольно энергозатратные, мощные. Вообще все это процесс сам по себе весьма непростой. Ну, весьма непростой. К счастью, к счастью, знаете, какое преимущество есть, что не требуется соблюдение стерильных условий. Знаете почему? Потому что мицеллы. Это без водосодержащие препараты, и они не могут свести, Тазуем классическими целыми. Поэтому мы не применяем консервантов. Вы представляете, вот для любого человека сказать, что вы пьете препарат, который не имеет консервантов. Ну, все думают, что консерванты у нас это большой вред. На самом деле, не совсем так. Но, тем не менее, консервантов мы не применяем. Кроме там небольшой категории водно-мицеллярных растворов, но их немного. Сами классические целы идут без консервантов. Теперь... Мицеллы, может быть, те, кто более-менее интересуется наукой, понимают, что мицеллы – это так называемые самопроизвольно образующиеся структуры. То есть, если вот смешать в правильном соотношении, и даже без гомогенизаторов, они самопроизвольно образуются. Но самопроизвольно образовавшиеся мицеллы неустойчивы. То есть, они как образовались, как разрушаются. А у нас мицеллы полученный в высокого давления. То есть, там Большая сложная система, но все сжато, сжимается. Эти мицеллы, ну, они бесконечно долго сохраняются. Бесконечно долго. Как мед Как что? Как мед. Ну, примерно, да. Но это вот мицел наноразмерный относительно устойчивый агрегат из молекул ПАВ. Вот они образуются самопроизвольно, но при гомогенизации как совершенно справедливо было замечено, мы делаем практически вот, концентрат, мед. Это не разрушающаяся структура во времени. Самое главное. А, ну вот здесь... Ну, что-то говоря, да, в России, что вы знали, ну, кто-то пытается делать мицеллы, кто-то чего-то пытается, но так вот, как мы, этот проект никто не делает. Ну, там, кто-то сделал зубную пасту с мицеллами, я знаю, кто-то еще что-то там такое. Ну, это все какие-то там осколки. Но так системно... К, этому, к этой проблеме, как отнеслись, мы, не относится никто. То есть мы изначально... Вообще говоря, вот людей, которые в нашей стране занимаются на нано нанотехнологиями, на технологиями на эмульсиями ну, вот я лично знаю максимум, я знаю пятерых, а всех там 10 человек всего, на весь на всю Россию. Вот есть в Академгородке люди, вот есть в Пущино люди и в Москве. Ну, я вот Москаль. Да. Ну, всех, кто работает Путиным, я знаю. В Академгородке городке я знаю там, ну, троечку людей. Практически я всех знаю лично. То есть не так много людей, которые реально могут что-то сделать. Почему так вышло? Не знаю. Ну, вышло. Как уж вышло, так уж вышло. Чего? Людей таких мало. Ну, теперь вот мицеллах, как мицелл колодийная система, ну колодийная система это из колодной химии но это, что, что самое главное для вас, что мицеллы наши, они совместимы с другими базами без потери основных свойств это очень важно, то есть вы понимаете, можно взять, о чем это говорит, если вы берете наши мицеллы вы можете их пить до еды, после еды, вместе, не имеет значения, они совместимы с любой едой, с пищами самое главное, они устойчивы к воздействию кислот. Потому что ну, желудки, соляная кислота, да, мецелов, в принципе, все равно. Они крайне устойчивы. Вот эти, особенно целополученный методом гомонизации высоким давлением обладают предельно устойчивостью, предельной устойчивостью. Только они неустойчивы, попадают на успешную кишечку, потому что там щелочная среда специфическая, и там энтероциты. Поэтому они там целиком поглощаются. Но если вы примете за 2 часа до, до, до еды, то это просто быстрее пройдет 12 персон кишку. Но по большому счету все равно. По большому счету. Потому что не целом все равно. Я говорю еще, с едой или после или до еды. Ну просто если вы принимаете до 2 часа до еды, то пищевой комок движется, знаете, как, он выталкивает туда 12 кишку, Вот и все. Ну, поэтому предпочтительно, да. Ну так как лекарства многие, знаете, вот, пишут. До еды, во время еды, после еды. Это не значит, что если препарат написано, что принимать там во время еды, что он не будет эффективен, если вы при, примете его до еды. Нет. Но просто если вы примете так, как написано, его эффективность, вероятно, будет выше. Всего лишь. А еще вопрос будет. Скажите, а вы на ком будете испытывать диабетически вот эти препараты противоединировки? А нет, еще. Будем испытывать здесь. Здесь, сама. Да. А на ком? Ну вот, обратитесь к ну, диабетическую. Дальше. У кого ну, только нам единственное, что нужно будет выделить группой, не просто там попробовать. Потому что нужно будет смотреть у вас кровь до, вы пропьете альфа-липовую кислоту, там, ну, неделю-две недели будет потом вы пропьете, до, после. Вам бесплатно будут предоставлен препараты. Главное, чтобы вы были, подходили самое главное, чтобы... нам. Нет, главное, чтобы вы подходили. Если у вас нет диабета, извините, какой смысл-то? здесь ну, ну, значит, какой у вас, если у вас диабет и уже... Второй. Ну, да, у всех нет. Диабет в первой степени и второй степени, знаете, да? Диабет первой степени – это так называемый аутоиммунный врожденный диабет, да? То есть там только инсулин. А, а вот диабет второй степени – это финал для любого жителя, в принципе, Земли. Потому что функция, стабилизирующая функция ослабевает у всех людей. У одних заметно, у других незаметно. Ну, то есть в какой-то, в определенной степени… У меня был один знакомый, он говорил, эндокринолог, говорил, что диабет второй степени – это удел всех старше 60 лет. Вопрос в том, в какой степени. Вот и все. Ну, то есть нужно понять, что у вас. А там для Сергея будет все-таки выписана инструкция. Уровень СААХ, ну, как, кого брать, группу, ну, проводить исследования, мы будем здесь, среди вас, конечно. И мы будем очень благодарны, если вы окажете нам содействие в этом, потому что ну, это в конце концов вы в этом будете заинтересованы. А, ну вот это свойство мицел, размер частиц. Ну, Мицел имеет размер частиц. Вот даже... Я могу сказать, какой размер частиц, но в это сложно поверить. Вот сегодня Серьевич, мы сидели до этого самого, и он пытался помножить. Получается, что в одном миллилитре наших мицел содержится... 10 миллиардов, 10 миллиардов. 10 миллиардов. 10 миллиардов частиц. Я говорю, ну... Будем скромны, 1 миллиард. На самом деле, и это тоже, представьте, невозможно. Представьте, миллиард в 1 миллилитре. И все это щу, уходит через 12-летнюю кишку. 1 миллилитр содержит 10 в 26-й степени нанометров. Ну, то есть, вот, может быть, такое количество лицелл. Ну, представить это, это, миллилитр. это невозможно. Это, это, это ну... Даже при самой большой фантазии представить невозможно. Вот представьте себе, что это такое. Засыпали, там масло, расторовшие, полыни, И все это будет в 12-перстной кишке и в крови. Ну, это вот э, такой рисунок, как происходит, собственно говоря, в 12-перстной кишке. Транспорт. От Мицелла. Она в, в естественных условиях она формируется. А в нашем случае уже ровно. Она спускается в 12 кишке. Мгновенно проникает сюда. Здесь много механизмов, почему это происходит. Но это все происходит в 12-песном кишке. При ПАЖ, там, человечной ПАЖ. И дальше же, вот, через лимфу все уходит в кровь. Где-то примерно полтора часа на весь процесс уходит. Представляете, вот миллиард частиц, через полтора часа оказывается в крови. Я здесь не могу себе представить, но это факт. Ну... Вот здесь просто описание, почему мицеллы не всасываются ни во рту. Да, вот, потому что, знаете, кто-то, вот, мне Сергей Юрьевич говорил, что у вас появился новый дистрибьютор, который говорил, а вот если там мицелла вдруг во рту будет всасываться, они всасываются ни во рту, ни в желудке, они всасываются только в 12-й перстной кишке. Вот в этом весь, как, это, как говорят наши друзья евреи, в этом весь цимус. Ну вот, видите, вот здесь написано, в 12-й перстной кишечке, ну это виды мицеллярных препаратов. То есть мы делаем 80-95 процентов всех наших препаратов это истинные мицеллярные растворы, истинные мицеллярные растворы. Вот у нас есть два два мицеллярных препарата из наших 12, да, это с красной щеткой и, по-моему, с да, это водно мицеллярные препараты. То есть там есть вода, соответственно там есть консерванты. Ну во-первых, это не так плохо, там все равно там есть мицеллы. Просто так построена система, например, красная щетка, она не растворяется в жирах. Получать из нее мицеллы очень тяжело. Мы берем мицеллы красной щеткой и берем водный раствор красной щетки. И получается водный мицеллярный раствор. Причем та часть, которая входит в жировую часть мицелл, она за собой тянет и водную часть. Но просто, как показал опыт, вот лучше сделать водный мицеллярный раствор. Что мы и сделали. И все это открасные щетки, я думаю, вы тоже видите, знаете, эффекты вообще говоря, ну, я думаю, что и приоценить-то нельзя, особенно для женщин. Многие женщины, и смотрите, после 50 лет где-то 70% женщин имеют фиброденома. Вопрос какая там, ну и так дальше. да? Но ну, 70% женщин имеет.. Если вы пропиваете гармонию лайф комплекс, уже не 70% будет иметь, а 10%. Представляете, да? как происходит обратное развитие мощно ну вот здесь э, видами целом сейчас мы сделали косметику содержащую био биоактив со стороны цел это вам предстоит оценить и вы оцените это обязательно ну на это наверное уйдет полгода да, сергей примерно да. хотя мы все делали правильно вот смотрите вот как все это выглядит реально вот если берешь масло с водой вот масса, вот вода, а вот мицеллы. Видите? То есть, значит, масса растворилась в такой степени, в такой степени, что, ну, ну, короче, получается, вот мицеллярный раствор, он прозрачный. Почему прозрачный? не заново на масло. Нет, не это исключено. Вот в таком в, виде, в таком виде. Вот вы можете то, посмотреть, посмотреть можете наши препараты, они полупрозрачные. То есть, вот если вы посмотрите их на, на свет, они полупрозрачные. Это говорит о том, что это раствор мицелл. Мицелл крайне низких а, размеров. Ну, по размерам, да, вот. Но это вот биодоступность. Это из Калифорнийского университета в 1985 году. А, здесь делали, на фор... я кстати, уже показывал на примере препаратов витамина Е. В мицеллярной форме и в обычной форме. Вот ну, как вот это вот для обычной формы, а вот это для мицеллярной формы. Это работа, которую в принципе мы можем проделать. Может быть, мы даже ее и сделаем. То есть витамин Е также то же сам будет для витамина D, для его супер вот Если вы пьете вот маленькую дозу витамина D, эффект вы сразу замечаете. Мы это можем каким-то образом и наверняка сделаем, ну, провести статус исследования, науку. Но дело не в этом. дело в том, что главное, в чем причина всего этого. Витамин D же это вообще для женщин старше 45-50 лет, это крайне важная вещь. Остопороз, походка старшеская, ломкие волосы, ногти, это все витамин Д. Потому что дал витамин D, все уходит. Но это мы и покажем, естественно. Ну вот антиковидный комплекс мы сделали. Да? Мы сделали его антиковидный комплекс. Здесь много чего написано. Я уже говорил, из чего мы исходили. Мы просто хотели сделать антиковидный комплекс, потому что потребность существует такая. Да, мы взяли, посмотрели, что. О чем говорят данные американцев, немцев и наши данные. Они говорят о том, что эффективны. Там вот несколько препаратов, несколько видов масел, да. Эффективное масло, масло полыни, очень эффективно. Там, ну, говорят, что среди виды говорят, что чага. Ну, все, все, равно как бы не сделаешь, они препарат сегодня не загонишь. Мы взяли максимальное количество на сделали препарат, который, вот считайте, что мы сделали препарат, который э, по всем научным данным будет помогать. Я не говорю, что мы доказали, ну, вот я уже говорил, что доказать невозможно, как, если не мысли как это доказать, это очень сложно. Но он будет эффективным, точно. И вот. Конечно, я думаю, что эффективность вы обнаружите на, к сожалению, сейчас очень много людей болит ковидом, да, общаясь с ним, вы увидите, что быстрее выступает выздоровление, легче переносится, по одной простой причине вирус ковида будет подавляться, а если подавляется рост вируса ковида, размножение подавляется, то, соответственно, и клиника будет другой, вы будете легче переносить, быстрее выздоравливать, ну и так дальше. Ну вот комплекс стресс, комплекс это масса Сайгандали. Масса Сайгандали, вообще-то говоря, это такая вещь из тибетской медицины, если вы знаете. Вот в тибетской медицине вообще Сайгандали посвящены трактаты целые. Вот мы сделали препарат из массы Сайгандали и добавили туда препараты витамины группы В. И, по нашему пониманию, должен получиться просто шикарный препарат, который будет... Но, опять же, этот препарат, правда, вот этот препарат, который нужно принимать долго. Вы знаете, да, чтобы достичь эффекта... Ну, сколько вы будете пить, например, антидепрессанты, чтобы достичь эффекта? Ну, три месяца. Раньше, когда в месяц, бессмысленно говорить. Там, через день любой антидепрессант загрузит, как в вашем случае, лотком дашь, но эффекта еще не будет антидепрессивный эффект любого антидепрессанта наступает через несколько месяцев. То же самое и с нашим препаратом. Эффект достигнется ну, минимум через месяц, а скорее всего через 2-3 месяца. Но будет обязательно. Уж масса и это препарат, который много раз позиционировался тибетской медициной как препарат, который абсолютно точно действует и дает эффекты. Но вот мы пошли таким путем, делали препарат антистресс комплекс. Что там вообще? Ну, мицеллоз и комплекс, я уже не стану говорить, это просто это один из первых препаратов, которые мы делали, который точно работает без всяких проблем. Но если нам будет доказать, мы можем докажем. Здесь, как раз, очень легко доказать. Это, это, это, а? Ну, самое простое доказательство, yeah. это вот как Он работает всегда. Его... Вот всегда. Даже у людей, у которых нет а, выраженного дефицита витамина D, все, что ой, уже вроде влажность появилась, ой, ногти стали лучше. Понимаете, вот по таким мелочам. А вот если, например, что это записать, особенно, знаете, особенно, особенно легко доказать у женщин ну, старше 45 лет, потому что у них первое явление остеопороза, нолки, ну, волосы выпадают, там, знаете, лучше меня. А здесь бабах, все. Но буквально на 3 дня уже ничего нету, все нормально. У нас есть два препарата, есть острое, и есть суперострое. Суперострое это препарат, такой, срочный для быстрого. А острое это ну, для постоянного приема. Ну, в препарат с красной щеткой. Ну, просто он и был одним из наших первых препаратов. Препарат, который мы рекомендуем всем женщинам. И безвредный. Вообще, красная щетка – это э, трава, которая так и называется на Алтае – «божий дар женщине». И, кстати, и эту траву покупают японцы. А это далеко не дураки. Причем много покупают ее. Это эндемия, которая растет на восточных склонах Алтая. М -м -м, покупают японцы. Вот и... Ну, что-то вот и мы начали делать. Ну, препарат хороший, эффект хороший. Ну, косметический препарат компании Месселайн. Ну, опять же, придет время, вы сами оцените их. Эффекты Эффекты будут хорошие. Они просто, вот, по моим данным, уже люди, которые пробовали эту косметику, они говорят, да, хорошая косметика, но что он действовал, он уже должно пройти какое-то время. Там, ну, морщины, вы знаете. Ну, косметика вообще. Если не преувеличить ее значение, это в основном любая косметика, это кожа и антивозрастной эффект. Вот это, ну, через полгода вы все это увидите и оцените. Ну, это просто, чтобы вы понимали, вот компания Низар в свое время была. Мы со временем получили, мы делали косметику для французов, для французской компании Biology Greysage, им получили первую премию за качество на выставке в Париже ну это как бы просто уровень нашей работы вот такой самое главное если вы будете об эффект космить, самое главное вы будете иметь заведомую трансдермальную косметику. которая будет проникать вот что мы в нее заложим то будет ваша дерме. мы постарались заложить в нее в хороший биоктив, то есть все натуральное и все будет проникать в дерму в кожу Но это перспектива то есть все будет, ну это я уже вам говорил вот, ну, самое главное, это вот для э, профилактики диабета и эффективный. Ну, мы не имеем права говорить терапии, потому что, ну, понимаете, мы же не делаем лекарственный препарат, но для коррекции нарушений при сахарном диабете. Потому что даже при сахарном диабете, в уже, к чему привести использовать такие препараты? Потому что доза применяемых пероральных препаратов химии, она будет уменьшена. Это тоже очень много, потому что все. У препараты при диабете имеют осложнения. Те или иные. Если уменьшается доза препарата, то, соответственно, уменьшается, уменьшается осложнение Не говоря о том, что. Вот, я думаю, что вы, мы прикидывали, полмиллиона человек в Самаре страдает толерантностью, пониженной толерантностью глюкозы. Самары Самарского Полмиллиона. полмиллиона. Вот, вот для них, собственно говоря, в первую очередь наш препарат предназначен. Если вы будете пить по схеме, который будет разобуден для вас, то есть у вас заведомо будет, все окей, стали радостью. Не значит, у вас не разобьется диабет, но шансы для такого течения будут минимальны. Для ветеринарии? Вы знаете, для ветеринарии вот просто мы убрали это отсюда, это такая тема очень хорошая, особенно для собак. Но просто, ну просто мы, мы же не можем все, сегодня у нас не такие большие финансовые ресурсы, вот мы будем работать, мы сделаем для ветеринарии. Да, конечно. Ну, там просто нет технологии, а в принципе вы можете сделать... да. Ну, на самом деле просто ветеринария – это такая, это специфическая область, и там требуются, ну, как бы препараты... Потому что, понимаете, вот это только такая, что, скажем, собаки и кошки едят то, что едят и люди. Ну, не совсем, да. Поэтому там есть некоторые особенности. Но мы к ним, это будет, скажем так, но это мы будет… Мы на самом деле уже применяем, мы же препараты, применяем успешно, могу рассказать? А сейчас у тебя будет время, да, я, да, просто я это говорю, не, Алена, просто… Как ну, смысл, на мой взгляд, делать отдельные ветеринары? Ну, мы их позиционируем как отдельно, по сути дела будут те же мицеллы, собственно говоря, но ну, да, они будут там, ну, дозировка, да, с... ну и так дальше, да. дальше, просто, ну, как бы будет, одно дело вы, вы пьете сами, а здесь вот препарат для кошки, это немножко, ну, как бы… Как написано для кошки. Ну, сразу легко. Да, там доза разная, совершенно верно. Чуть -чуть Хотя у них пищеварение работает по такому же принципу, всасывается, все по такому же принципу. Болит они в принципе, так же, да. Ну, там есть особенность, есть особенность. Ну, как бы, вот давайте сейчас, пока я считаю, вот пока сделать препарат для диабета, для или сделать коктейли, куда более важный, ну... Хотя, в общем-то, собак то у людей, если разобраться, <с> в каждой семье есть животные, по сути дела, а то и два. У меня лично есть собачка, пеперинотик. Я просто млею, когда прихожу домой. А можно еще вопрос? Да. У нас аппараты, Нет, йод дефицит, смотрите, какие здесь проблемы. Нужная тема думать. К сожалению... Йод дефицит ⁇ это ну, не такая глобальная проблема, как сахар, например. Да, есть, конечно, есть, но ну, их немного. В тоже вливать, ну, есть, согласен, но все-таки это, ну, вот Сергей Видов сейчас запишет, но это как бы, ну, не перераспредели Надо идет, потому что если, если я открою книжку, например, под названием «Пропедевтика», там где-то 3000 болезней. Понимаете, мы же не можем делать 3000 препаратов. Мы делаем в первую очередь по, по запросам, да. по значимости. Йода, ну, конечно, йод – это важная вещь, да, но, к сожалению, рынок, вот если сделал препарат, он будет лежать на складе. Ну, там будут брать его понемножку, но нам же важно, чтобы все это оборачивалось, приносило деньги. Если где он стоит, да, там? Ну, он, нет, йод практически никуда не входит. Йод – это вещь, очень, это вещь в себе. Можно только сказать, петь он йодистую, соль, например, ядерную. вот. Ну, э, вообще говоря, вот заболевание щитовидной железы – это все-таки заболевание, это не просто йод, это, это заболевание, и там нужен особый подход. Ну, сегодня мы не готовы к этому, скажем так. Сегодня это, к сожалению, не является нашей первой очередной знаю, задачей. Ну, у нас на наших препаратах, я могу сказать, что у нас уже есть клинические эффекты, когда нормализовывается ТТГ, когда снижается уровень антитета, причем мы видим... Укля... Алена, да, может, ты выйдешь уже? Я, все? Я вижу, что я потом уже но По счетоведке, по крайней мере, я могу сказать, что у нас есть клинические улучшения на мицеллярных препаратах. Я не могу сказать, что они сплошняковые, но мы знаем четкую корреляцию А я думаю, можно я тебя перебью? Я думаю, что то, что вы увидели, Алена, это просто есть следствие улучшения общего самочувствия. Потому что вот если пить наш препарат, самочувствие общее улучшается, и, соответственно, будет улучшаться клиническая картина йод-дефицита. А для профилактики диапевтических препарат можно выделить? А я вот сюда привезу. Профилактические? Да, да, конечно. Они, они ну, можно, да, то есть, вы понимаете, чем хороши вот наши препараты? Их может принимать любой человек. То есть, они не имеют противопоказаний. Конечно, можете. Ну, просто все же стоит денег, если у вас много денег, вы можете... Вот я как создатель препарата, в принципе, но ну, не я, моя жена, она перенетая колонечкой всех наших препаратов. Она там. Ну, да, так можно, но, в принципе, это стоит день, там понимать, это же не бесплатно все Ну, вообще, диабет – это такая вещь, это, я на эту тему готов говорить очень долго, потому что я 15 лет занимаюсь проблемами диабета а, вот, И особенно меня интересовалась всегда диабетическая стопа Потому что вот препарат перфотаран, слышали, да, он при правильном применении может быть очень эффективным для больных с диабетической стопой Но это такая тема, очень большая тема, это вообще это но то, что мы создали, создадим в ближайшее время сделаем препарат для коррекции нарушений при диабете, это точно. И вы оцените это, и вы будете изучать его здесь все. Ну, это вот как, это будет коррекция, коррекция при пониженной толерантности глюкозы, потому что пониженная толерантность глюкозы – это по большому счету не болезнь. Это преддиабет, это не диабет, может, никогда не будет диабетом. Но это все равно это неправильно, уже все, раз сахар вот так вот, это неправильно. Если вы пьете наши препараты, у вас это не будет. Это вот, ну, на мой взгляд, это очень важно. Короче, пирожные и все. А, человек сейчас. А можно вопрос? Да. А, не, нет планов не целые аминокислоты положить, допустим, ну, определенная аргенина, раникина, для... Ну я думаю, что я понял, о чем вы говорите. Это вот сейчас мы будем делать. А, пищевые коктейли и там будет обязательно аминокислоты все а хорошая штука допустим тоже если посмотреть для спортсменов что-то ну многие же живут белок по сути да в кокпитах покупают полезные которые но ну, спортсменов же мало с -с ну нет но ну, люди, людей вот. кто из спортзалов сейчас много становится вот для них мы сделаем обязательно пищевые коктейли мицеллярные там будет и аргинин и аминкислоты, все это будет Потому что это я думаю что это вообще стоит номер один но еще до, до, до коктейля нам нужно идти все-таки. И карнозин. Да. Карнозин, вообще, у меня, у меня в свое время я имел дело с человеком, который в России изобрел карнозин. Он просто, он, он просто считал, что карнозин ⁇ это лекарство номер один. Карнозин ⁇ это хороший антиоксидант, супер-антиоксидант. Антиоксидант для человека, ну, по современным представлениям, это очень важно. Антиоксидант, прежде всего, продолжительность жизни. Это препарат, который понижает содержание свободных радикалов, а свободный радикал то, что губит человека, поэтому если норм, по-нормальному карнозин, он дорогой карнозин, единственное что минус большой, он очень дорогой, но я думаю, что мы сделаем все равно препараты, хотя бы один, где будет карнозин обязательно присутствовать, и аминесоты, но это вот вначале, вначале нужно побороть тему с диабетом, в первую очередь, то есть должны, у вас должны появиться препараты, вот, сказать, окей, и потом мы прессуем коктейлями, думаю. Даже, Сереж, наверное, быстрее, чем к вероятнее всего.